Еще по ошибкам сайта хочу сказать, что сложность навигации оценивайте свой сайт именно с точки зрения влезайте в шкуру ваших клиентов и оценивайте, что не с точки зрения, как они будут искать вашу даже информацию на сайте. Поймите, что на сайт люди попадают, как правило, из поисковых систем, либо же по ссылкам каким-то внешним. Любая статья на вашем сайте должна заканчиваться призывом к действию. То есть вы написали статью, в конце у вас должна быть либо же ссылки на другие статьи этой тематики, либо же это, если это статья какой-то продукт, вы должны указать там с этим продуктом или те, кто смотрели этот продукт, им интересно это, это, это. То есть всегда статья никогда не не должна быть пустая. Никто, вот если вы проанализируйте веб-визоре веб, веб это система которая интегрируется с сайтом и позволяет посмотреть как клиенты на вашем сайте ведут себя то есть какие ссылки нажимают куда скролируют какие как они ходят Тогда вы увидите что когда человек прочитал статью он просто закрывает если нету явного призыва к действию сделать то то посмотреть то то известь наверх искать в меню что-то там очень редко когда людям интересно исходите из того что на первую страницу вашего сайта попадать будут редко есть ряд страниц вашего сайта которые будут популярны в поисковых системах на которые будут конкретно попадать люди это раз второй, вторым это ленин посадочные страницы на которых вы загонять не загоняете, привлекаете людей контекстной рекламы это два то есть вот эти вот цепочки и отслеживаем а думать там что он пришел на первую страницу кликнул там то есть даже вот это бытующее мнение в три клика удобство пользователя ну все это относительно исходим из того что надо анализировать реальную статистику Вообще маркетинг он директ маркетинг это именно у нас вообще уникальная возможность анализировать и видеть все что происходит что делают клиенты на вашем сайте как они реагируют на вас как реагируют на ваши продукты и делать после этого выводы раньше это было гораздо сложнее сделать сейчас у нас есть Контекстная реклама – это вообще обалденный инструмент. Большинство из вас не понимают ее на, на, на реальное назначение. Реальное назначение контекстной рекламы – это не просто нагон на трафика на ваш сайт. Это отличный, просто уникальный инструмент для тестирования вашей целевой аудитории и их потребностей, потому что Достаточно небольшими затратами получается получить реальную обратную связь, не какую-то там абстрактную, а реальную обратную связь по действиям ваших клиентов, что конкретно они хотят получить от вашего сайта. Так. Давайте, наверное... Чуть-чуть посмотрю, что по вопросам в чате. Так. Пожалуйста, пока ничего не пишите. Я сейчас, чтобы... Так. Пройдусь по вашим напи... надписям. Так. Отметьте, пожалуйста, слышно меня сейчас или нет. Так, по дворцу уже скоро буду рассказывать. Уже одна из ближайших тем, наверное, через час ориентировочно. Если смотреть по моему плану, то есть мы процентов 20 уже прошли. Из того, что запланировано. Ориентируйтесь на то, что мы будем сидеть долго поэтому я буду выдавать все подробно и у меня сегодня цель на самом деле цель рассказать основной материал который был накоплен в ходе создания курсов по поисковой оптимизации и контекстной рекламе для раскрутки сайтов и сегодняшний сегодняшний тренинг он пойдет отдельным продуктом и пойдет в отдельную в книгу то есть мне сегодня надо просто набрать контент для книги поэтому все сегодня будет конкретно пока что я еще ничего конкретно не рассказывал но дальше пойдут конкретное описание технологии как что делать вот хорошее замечание сначала продукт должен быть качественным потом партнеры будут его продавать по другому никак а вы некачественный продукт он быстро сожгет ваш, вашу целевую аудиторию вы поймите, что есть понятие сарафанное радио если вы не будете давать качественный продукт вас очень быстро поймут кто вы такой и ваш бизнес очень быстро загнется можно конечно ну не знаю можно для небольших небольшого бизнеса очень тяжело вкладывать в маркетинг большие средства, чтобы давать, опять же, развивать это все дело, чтобы бороться с, чем, с тем же сарафанным радио. То есть люди они быстро просекают, кто что стоит. Тут по-другому не дано. Поэтому если делаем то делаем качественно лучше меньше вообще вот процесс создания продуктов особенно вот, программных продуктов просто я уже э, за счет э, ну расскажем так я занимаюсь разработкой заказного программного обеспечения и за свою практику за эти годы э, участвовал в разработке ну около 20 проектов разной сложности в основном это западные заказчики. И я четко наблюдается, как они работают. И в общем-то принцип сводится к тому, чтобы выпустить на рынок продукт как можно быстрее. То есть какая-то идея формируется, создается тех задание, формули формулируется на основе этого задания какой-то прототип. Этот прототип делается вообще технология вот итерационная такая. Вы представьте себе спираль, и на каждый виток спирали мы просто будем накручивать функции, какие мы хотим. То есть изначально у нас какое-то видение продукта, что вот продукт будет. Вот даже даже если рассматривать не программирование, вот посмотрите, как я развивал данный вот проект по раскрутке сайта. Изначально Идея проекта была в том, чтобы научить людей, как работать в интернете, как работать с клиентской базой, чтобы в дальнейшем привлечь людей для покупки моей системы работы с клиентом. Так как на тот момент я в основном моей целевой аудитории были это я думал, что моей целевой аудиторией является программисты. Я создал продукт, который начал создавать продукт, который я хорошо разбираюсь. Я разбираюсь в программировании, разбираюсь в понятие шаривари, то есть, как создать продукт с нуля, как его спроектировать, как его создать, как его вывести на рынок и как его продать через интернет. Я хотел про все эти вещи рассказать. Я от своей цели не отступил в принципе. Сайт изначально, как планировался по шаривари, так он и будет в дальнейшем расписываться. Просто оказалось, что данная тематика именно продаж в интернет интересно не только шариварщикам, а в основном именно бизнесменам, которые начинают свой бизнес. То есть небольшой бизнес в интернете. И мои знания очень хорошо влились в, это, в эти требования. Мои фактически вы моя целевая аудитория. Я знаю технологии. У большинства из вас проблемы именно в технических моментах. И проблема в том, что вещи, которые мне казались элементарными, на самом деле для многих достаточно сложные. Очень сложная терминология, когда людям говоришь, я поэтому и стараюсь все теперь термины который встречается расшифровывает, то есть если у вас какие-то вопросы, вы тоже пишите, потому что бывает я что-то такое словечко какой нибудь скажу и люди не понимают. Но смысл в том, что выделив целевую аудиторию, выделив самые первые были модули, которые я выдавал по данному курсу. Вот вы представьте, вот первая итерация я выдал ряд вебинаров по общей системе продаж по выводу продуктов по низшеванию первая реакция оказалась что я слишком сложную эту информацию выдал люди не поняли потом я выдал информацию по поисковой оптимизации опять же следующие то есть та информация которая нужна вашей клиентской вашей целевой аудитории то есть, то есть те продукты которые востребованы и получается что? Вот у меня есть опорный продукт, это мой курс по работе с клиентами, который изначально планировался. И я постепенно наращиваю мясо. То есть реально точно такой же процесс, как при разработке программного обеспечения. То есть я просто добавляю туда какие-то функции, которые улучшают, улучшают, улучшают этот продукт в итоге. В итоге мало того что я разрабатываю этот один общий продукт у меня получаются подпродукты, которые реализуют какие то отдельные функции нужные только определенной узкой целевой аудитории то есть поиск кому то неинтересна та же контекстная реклама они вот отдельный модуль по поисковой оптимизации кому то неинтересно модуль по созданию продающих страниц вот html верстки но как оказалось есть большая пластка, кому это интересно то есть я просто наращиваю небольшими частями и фактически за счет этого получается что качество общего продукта сильно повышается, то есть весь продукт его стоимость совокупно растет и в то же время за счет этого вот, и точно так же в любых, в любых, при разработке любых продуктов вот если я разрабатываю программу под заказ буржуи они мы командно как командно работаем человек команда примерно человек 10-15 и проекты именно таким вот образом создаются. то есть создается какая то версия первая опорная точнее изведение создается какой то план того чего будет в будущем потом следующее из этого плана выбирается э, список функций список вещей, э, не вещей, наиболее востребованных фич по вот именно в терминологии программирования фьючер фичи это функции на русский язык даже как бы так сказать функциональность, которая наиболее востребована вашей целевой аудитории, потом ранжируются ранжируется это ну, отсортировать то есть самые ну, важные функции они ну, грубо говоря берете excelлевскую табличку переписывайте какие функции что конкретно хотят ваши клиенты и ранжируете и потом берете и ставите какую-то точку вот 10 первых функций я реализую все остальное будет на следующей версии продукта на следующей итерации но в данном случае я вот делаю точку например по функциональности рассказать про поисковую оптимизацию вот этот вот часть я рассказал причем я рассказал там определенный блок который самый важный потом будет рассказано еще часть более э, детально то есть я общие сведения выдал создал первую итерацию выдал уже люди пользуются этой информацией уже люди дают мне обратную связь по этому продукту так и в программировании точно так же функции реализовали оттестировали очень важно чтобы продукт был качественный то есть ну вот, что касается инфопродуктов тут сложно конечно оттестировать но обратная связь показывает что да есть прокол особенно в мои первые первые вебинары были достаточно сложные в терминологии но сейчас я уже понимаю как более четко это рассказывать как добиваться результатов потому что реалии показывают что мало просто выдать продукт именно индивидуальная работа с клиентами она позволяет гораздо более эффективно достигать целей для большинства клиентов именно в ходе индивидуальной работы мы решаем их проблемы и им понятнее и мне понятнее что выдать в следующем блоке чтобы остальные те кто способны самостоятельно это все освоить чтобы им было понятно мы наверное сложновато я это сказал но надеюсь идея понятна то есть вы делаете небольшими частями если вы запланировали какой то там ну вот курс по макроме, например то делаем Вначале или вначале делаем буклет со схемами там одного изделия, потом буклет второго изделия. Каждый из них отдельно продаем. То есть вы не надо сразу все пытаться. Создали буклет, создали какой-то подпродукт на одной итерации, пустили в продажу. Следующий подпродукт пустили в продажу, посмотрели обратную связь. Наращиваем, наращиваем, наращиваем массу. В совокупности это даст вам новый большой продукт, который качественный. Либо же серию других продуктов, на основе которых вы сможете обеспечить потребности вашего клиента. И тут именно контекстная реклама дает очень хороший стимул в понимании того, как реагирует ваша аудитория. Потому что именно в контекстной рекламе видно четко, что люди хотят. Но мало смотреть, что людям нужно, важно еще смотреть, что люди покупают. Вот тут ошибка большинства, с кем я сталкивался, особенно касательно Яндекса. Почему я вообще курс, пример, веду на гугловской площадке, на AdWords, по двум основным причинам. Первая причина Google, делать, давать рекламу на Google получается заметно дешевле. Совокупность. Она тоже русскоязычная, и там на самом деле ничего сложного нет. То есть, один раз осво... освоивавший систему, важно понять саму идеологию, как работать с контекстной рекламой, для того, чтобы она давала максимальный эффект. И вот когда вы освоили Google, очень просто после этого создать аналогичную цепочку в Яндексе, потом создать контекстную рекламу в Бегуне, в соцсетях. Сейчас вообще тенденция тоже такая очень интересная, что в том же Фейсбуке, ВКонтакте давать рекламу очень выгодно. Контекстная реклама дает очень высокую отдачу. Но возвращаясь к Яндексу, большинство инфобизнесменов особенно инфобизнесменов потому что как бы так большинство таких вот моих клиентов именно из инфобизнеса попались начинают работать с яндексом почему то все считают что яндекс он гораздо проще и главная ошибка которую допускают это критерии оценки качества ваши работы, потому что на самом деле вам не нужны э, не нужны просто посетители на ваш сайт, вам нужны покупатели. Я, я дальше еще покажу пример. Так, еще по вопросам по поводу качества очень спорно. Пример Apple отказалась от великолепных процессоров PowerPC в угоду популярным Intel. Ну тут все относительно отказалось. они что касается Apple, у них политика такая, что они не дают никому снаружи. Чем отличается Apple от Microsoft? Что Microsoft он на, ориентируется на рынок такой, как сказать... В общем, Apple они создают продукты строго самостоятельно свои линии сборки никого не пускают зато они обеспечивают стопроцентное качество то есть их продукты считаются чуть ли не эталоном на самом деле оно не так но оно так спозиционированное так разрекламировано что реально берешь эппловский любой продукт ноутбук на нем реально очень приятно работать, хотя позиция тут, если смотреть вот моих клиентов в той же Америке, просто у нас, например, интелловская платформа популярна. На, на Западе Apple занимает лидирующие позиции, там больше половины компьютеров именно Appleских. Правда сейчас опять же, если смотреть мобильные тенденции, то андроиды сильно так потеснили за счет этой вот гугловской политики они сильно подтеснили рынок, потому что дешевая техника и они фактически те же функции выполняют. Так, следующий вопрос. У таких гигантов совсем другие процессы проходят. Если говорить про маленькую компанию или вообще фрилансера, то без качественного продукта вообще никуда. Если это было теми о итерационном процессе, то при разработке продуктов, что фрилансер, что большая компания, разницы никакой нет. На самом деле, чем больше компания, чем там, тем больше бортока, потому что я работаю с большими компаниями, серьезными, и честно признаюсь что с мелкими гораздо проще, то есть если в компании э, на принятие решения ну грубо говоря компания человек на 50 солоцверно заказывает какой-то программный продукт с ними гораздо проще работать у них быстрее решения принимаются а с крупными компаниями у них процесс принятия решения достаточно сложный и сложнее гораздо в этом что-то поменять Но они там у них своя специфика Ой, тут все про качественно, супер... Насчет э, зачастую достаточно просто качественно и без суперкачественно. Я с этим полностью согласен. Вы, э, опять же, беда программистов, когда делают продукт, начинают его вылизывать. Вот у меня сейчас на коучинге один парень есть. У него отличный продукт. Ну вот упорно он его не хочет никак его не продвигать. Я вот доделаю кнопочку, я сделаю то, я сделаю то. Ну, сделай ты то, что нужно на текущий момент рынку, и выпусти уже, пусть продается. То есть сделать надо продукт достаточного качества. То есть не, не, не надо стремиться к идеальному. Пока вы будете. Вот есть классная фраза Я не помню точно. Про Android было. Пока Nokia там, выпускала какую-то модель свою, N8, по-моему, Samsung выпустила другую модель, продала несколько миллионов копий и свернула производство. То есть не надо вылизывать свой продукт до идеала. Вы поймите, что пока вы тратите ресурсы, во-первых, конкуренты могут занять нишу. Во-вторых, может оказаться так, что ваш продукт просто не востребован. То есть надо определить тот минимум функции, минимум качества, который вы можете выдать на рынок, посмотреть, как рынок реагирует на ваш продукт, и уже после этого дальше его шлифовать, наращивать функционал. Следующая классная фишка по поводу стены. ВКонтакте сильно отстает в этом отношении. Ну что касается соцсетей, честно признаюсь, я не так много в этом отношении продвинут. Я в основном работал на Facebook, не на Facebook и а на твиттере. Реально эта фишка идет именно с того, с моего опыта работы с твиттером. Основной принцип, вот кстати, чем как, как делать в твиттере посты, чтобы они были качественными точнее чтобы на них реагировала ваша аудитория если вы откроете Twitter вы увидите список куча постов так вот фишка в том чтобы выдать серию постов старайтесь не писать по одному к сожалению вот именно когда я публикую постингом через почтовую рассылку у меня там он автоматически мне честно говоря лень просто делать параллельно параллельно ручную правку пакета рассыл, пакета постов. Но идеальный вариант, когда вы делаете 3-4 поста одновременно, это делается при помощи систем автоматической автопостинга. Например, я программы SocialOmp, сейчас я найду вам ссылку, скину она позволяет сделать... Сейчас, одну секунду... В общем, смысл в том, что вы просто программируете, задаете несколько постов, указываете время, когда их отправить. Точно так же их можно и в CMS-системах, системах управления клиент, контентом, там, в том же WordPress или Drupal. То есть вы не вручную, ну, так, не в real time, не в режиме реального времени это делаете, а вы делаете, сделать там постинг, и вы указываете, например, 8 часов, когда ваша целевая аудитория там, приходит на работу. И вот 8 часов на вашей стене появляются сразу три поста сильно повышает результативность вашей работы результативность вашей отдачи так следующий вопрос хорошо бы сделать небольшой перерыв каждый час так сейчас сделаем перерыв по дворцу когда будет разговор уже скоро подойдем а эти сайты должны быть связаны между собой оттанны если имеется в виду что сайты между продуктами да смысл в том что опять же возвращаясь к теме поисковой оптимизации есть несколько критериев ну потом зайдете на мой сайт там есть пост про сайты сателлиты вкратце смысл в том что вы просто берете создаете несколько сайтов и каждый из них и линкует на другой сайт информации вот например вы какой-то пост даете на одной странице а на всех остальных своих сайтах даете в разделе новостей что вышла информация там вы, э, как анонс вашей статьи даете во всех возможных э, медиа ресурсах которые вам доступны начиная от всех ваших сайтов, на которых которыми вы владеете, это, вот это как раз и есть сайты-сателлиты, а то есть вы просто создаете сеть сайтов, которые работают на вас. Каждый сайт рекламирует другого. Если вот э, примеры жизни, я как раз в этом статье себе писал, представьте себе, что вы ремонтируете автомобили в автомастерской, у вас есть там знакомые а вам, ну, допустим, там Иван Иванович Иван занимается э, моторами, там Иванов занимается моторами, Петров, например, стеклом, Сидоров занимается покраской. Вы в хороших отношениях, там, например, с Ивановым, который занимается моторами, вы ему позвонили, говорите? Э, Кого посоветуешь? Он говорит: я тебе посоветую Сидорова, он классно может покрасить вашу машину, там все, все сделать как надо. Так вот, смысл поисковой оптимизации, ранжирования в системах поисковых в том, что именно за счет этих внешних ссылок как будто бы идет голос, голосование. То есть чем больше внешних ссылок будешь на ваш ресурс, тем больше голосов считается другие ресурсы дают. Если Иванов это хороший моторист, то есть у него он знаком, его знают многие, у него PR, если вы сравнивать или индекс тектицирование Яндекса, например, там не нулевой, а достаточно высокий или PR, там, например, пятерочка из десяти, то его голос будет гораздо более высокий по сравнению с голосом другого другой ссылки, то есть вот именно смысл в том, что вы создаете какие-то свои сайты, когда у вас их много, они со временем даже просто так вот висевшие с каким-то полезным контентом со временем у них ранг повышается через несколько лет ничего практически не делавшись, все равно на них ранг повышается. Значит, вот почему я рекомендую делать много сайтов домена, на самом деле э, смысл в том, что физически вам не, не надо для этого покупать разных хостинг то есть если вы просто э, ну, с техническим деталям обратиться, то все эти сайты могут быть на одном вашем хостинге. и стоимость его будет достаточно низкая. То есть если вы сейчас платите за один сайт например там ну, грубо говоря сколько там пять долларов или 10 долларов смотря как как вы сайт настраиваете. то есть вы на этом же хостинге можете 10 сайтов таких маленьких хранить если у вас большой сайт тогда да там хостинг надо более дорогой и, а сами домены они стоят тоже копейки в зоне рула стоят 99 рублей годовой домен фактически вы купили один хостинг и 10 доменов, вот у вас сетку можно сделать из 10 сайтов сателлитов на каждом по своей теме вести блог и друг на друга ссылались за счет этого у вас постепенно они друг друга рекламируют фактически все вот эти агентства они так и делают они ну правда у них там немножко технология другая они сайты делают в автоматическом режиме контент как правило создается там тоже не руками а в автоматическом, то есть просто скрипты какие-то запускаются, которые лазят по интернету, всякие новости собирают, и вся это вот сети на автоматически нарабатывается. Но я не вдаюсь в эти черные схемы продвижения в детали. В общем-то, для меня это не важно, потому что суть в том, что поисковая система борется с этим явлением и если вы делаете все ручками а ручками на самом деле не так и сложно можно нанять фрилансеры которые вам будут эти сайты вести просто напросто заполнять это будет по себестоимости совокупности в итоге даст гораздо большую отдачу так давайте наверное сделаем минут 10 перерыв объем кофейком а потом продолжим